Всем добрый день. Спасибо большое, что нашли время присоединиться к нашему вебинару. Сегодня тема вебинара «Световые решения для дома». И что ж, начнем. Первое, что хотелось бы обозначить, что сегодняшний вебинар у нас непростой. У нас будет проведен розыгрыш, так что прошу вас внимательно слушать вебинар, потому что вопросы будут касаться именно нашей продукции, преимуществ, и разных интересных деталей в розыгрыше час участвует светильник настольная лампа да есть у нас 28 вот она у меня представлена светильник с беспроводной зарядкой плюс также есть опция зарядки через провод сзади на светильнике есть USB порт и вы можете заряжать сразу два устройства розыгрыш розыгрыш будет проведен в конце я буду задавать вопросы Первый правильно ответивший, получает приз. Всего у нас три приза. Три вопроса, три участника и, соответственно, три подарка. Ну что ж, мы приступаем уже непосредственно к теме нашего вебинара. Это световые решения для дома. Сначала мы с вами разберем новинки. У нас поступила новая серия светильников накладных Simple Mat. Светильники в белых матовых и в черных матовых тонах. Две вариации. Светильники накладные с пультом дистанционного управления. Мощность 60 и 80 Вт. Диаметр светильников 40 и 50 сантиметров соответственно. Основные преимущества светильников в том, что у нас матовый рассеиватель, плавно рассеивается свет по всей поверхности светильника. Сзади у нас имеется мягкий кант для того, чтобы не повредить потолок при установке самого светильника. Монтажное отверстие установлено максимально близко к центру для того, чтобы минимизировать размер закладной, что тоже очень удобно для подвесных потолков. И также провода у нас все выведены сзади, вам не нужно ничего дополнительно искать, подключать и так далее. А клемма, клемма установлена внутри самого светильника, так что если провод у вас уже выведен из потолка, то вы можете просто завести его внутрь светильника и прикрутить уже к имеющейся клемме. Данные светильники пультовые, я повторюсь. В чем еще здесь у нас преимущество? В том, что светильники идут с эффектом памяти. Если вдруг вы выключили светильник с помощью выключателя на стене, потом, когда вы будете повторно включать, у вас включится последний режим свечения. На пульте также есть опция таймера. Вы можете выставить таймер на 30 минут, и через 30 минут светильник у вас автоматически выключится. Данные светильники можно дополнить светильниками накладными, мощностью 10, 20 и 28 ватт. Размер светильников 9 см, половиной и 14 см, соответственно. Они идут в цветовой температуре 4000 Кельвинов, также матовый цвет рассеивателя и корпуса светильника, бело-матовый и черный-матовый тона. Здесь хочется отметить то, что задняя крышка светильника, она вкручивается внутрь светильника, и, соответственно, для установки на натяжные потолки это тоже очень актуально и удобно, так как у вас остается зазор между внутренней частью светильника да, и потолком, и вы туда с легкостью можете положить термокольцо, что тоже облегчает установку. Серия светильников разработана для того, чтобы их можно было компоновать и осветить все комнаты, дом, квартиру да, в единой стилистике. То есть, АЛ-200, это небольшие светильники мощностью 28 Вт, они отлично подойдут для освещения холлов, коридоров, кухонь. А светильники уже большего диаметра и мощности 60-80 Вт отлично подойдут для освещения детской, гостиной и других комнат, комнат в вашем доме. Так, Еще хотелось бы отметить, если вдруг в ходе презентации у вас возникают вопросы, вы можете их писать в чате, наш технический специалист будет на них отвечать. Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы и внимательно слушайте, потому что розыгрыш ждет всех. Следующие светильники на стены, но в том числе их, кстати, используют и на потолке. Айл-170 и 171, длина светильников 60 и 120 сантиметров. Они изготовлены из алюминия, корпус светильника из алюминия, Простая легкая установка, монтаж, а также с светильником в комплекте идет специальный ключ. С помощью этого ключа вы можете настроить и выбрать направление корпуса светильника. Вот На следующем слайде здесь уже более детально и понятно, что я имею в виду. То есть да, у нас вариации установки ровно, прямо, либо же чуть на бок. Как раз таки с помощью ключа вы фиксируете это положение. И, как вы видите, их можно использовать и на стенах, и на потолках, создавать интересные световые композиции в гостиных, в холах, в спальне и так далее. Что важно? В том, что в целом вообще во всей продукции ферром со светодиодные светильников мы используем импульсные драйвера. Что это значит? Если вдруг напряжение у вас будет падать, даже пусть ниже, чем 100 вольт, у вас светильник будет продолжать работать, и у вас не будет никаких мерцаний, затуханий неожиданных, все будет стабильно работать за счет того, что мы используем надежные комплектующие и импульсный драйвер. Соответственно, если вдруг будет скачок напряжения до 280 вольт и даже, возможно, выше, светильник также никак не среагирует, он будет статично, стабильно гореть, светиться. Итак, следующие светильники накладные под разные типы ламп. Сейчас мы с вами разберем светильники под лампу GX53. Верхняя строка накладные светильники 353, я думаю, что они вам хорошо всем известны. А низ у нас уже светильники, которые поступили в 2022 году. Корпус светильников всех изготовлен из алюминия, соответственно, чем хорош алюминий? Тем, что он обладает высокой теплопроводностью. Соответственно, лампы, которые устанавливаются внутрь этого светильника, они будут служить долго и ну, практически больше, чем на самом деле 2 года и даже больше за счет того, что комплектующие внутри лампы, они не будут перегреваться. То есть сам корпус, он работает как большой радиатор. И комплектующие не перегреваются, и, соответственно, светильник служит долго. И если вдруг вам необходимо будет заменить лампу, то это тоже не составит вам никакого труда. Корпус светильника откручивается полностью, либо же частично, в зависимости от модели, и вы с легкостью заменяете лампу. Патрон также дополнительно фиксируется на пружине. Для чего это сделано? Для того, чтобы лампа плотно прилегала к краю светильника и создавался эффект светодиодного светильника. Хотя по факту они у нас под лампу. Так, светильники под лампу GX53. Продолжаем. Повторюсь, корпус из алюминия, это важно. Светильники поворотные. Кстати, важная составляющая также светильников под лампу x 53 в том, что патрон... Изготовлен у нас из пластика. Так, прошу прощения, вы все видите презентацию или она у всех пропала? Я понимаю, что все в порядке, значит, продолжаем. Секундочку. Небольшие накладки, так как у меня, к сожалению, слайды мои пропали. Я их не вижу. Так, светильники да, под лампу GX-53. Патрон у нас изготовлен из поли батилен это сокращенный PBT. Соответственно, данный светильник, патрон данного светильника не рассыхается, не ломается и будет служить вам долго. За счет того, что он обладает высокой износостойкостью и устойчив к высоким температурам. И, как вы видите, простая и легкая замена лампы. Так, извиняюсь, у меня тут... Слетел слайд. Так, мы остановились с вами на этом слайде. 361 светильники поворотные. Так, в связи с тем, что у вас небольшие технические накладки, давайте я вам продемонстрирую сами эти светильники, так как они у меня имеются. Сейчас я вам покажу, как здесь все легко и просто меняется. Итак, вот наш светильник под лампу GX53. Да, здесь простая легкая замена лампы. Соответственно, у вас полностью вот так вот откручивается корпус, и вы с легкостью меняете лампу. Как я вам говорила, помните, про пружинку? За счет пружины патрон плотно прилегает к краю светильника. И, соответственно, лампа она оказывается прямо у самого краешка, и у вас идет полная засветка. Так, Сейчас у нас с вами все возвращается, вернемся к нашей презентации и продолжим. Помимо накладных светильников в нашем ассортименте также есть встраиваемые светильники, а точнее они идут даже с универсальным монтажом. То есть вы можете, помимо того, что установить их в качестве Накладного светильника также использовать их как встраиваемые. Сейчас более подробно мы с вами их разберем на следующем слайде. Так. Секундочку, сейчас мы с вами откроем презентацию и продолжим. Извиняюсь, небольшие технические накладки, сейчас все быстро мы вернем и продолжим нашу презентацию. Также, повторюсь, не забывайте, если какие-то вопросы возникают, вы, пожалуйста, пишите в чат. Наш технический специалист на связи, и обязательно на все вопросы ваши с радостью ответит. Все. Надеюсь, у всех презентация сейчас отображена. Так. Все, возвращаемся к нашему слайду, на котором мы остановились. Спасибо вам большое за ожидание. Так, смотрите, мы с вами разобрали поворотные светильники, да, и сейчас также хотелось бы отметить светильники, которые к нам поступили также в этом году необычных цветов в цвете золота, шоколад и графит. Корпус этих светильников также изготовлен из алюминия. Патрон он уже установлен с помощью специальных крепежей приподнят над основанием, чтобы тоже создавался эффект полной засветки. И также формы новые, квадрат и круг. Их можно миксовать, миксовать в качестве цветов, да, совмещать черный, белый, разыгрывать как шахматную доску, либо же э, миксовать формы. То есть квадраты будут здорово смотреться в углах помещения, а круги пускать уже по периметру. Как раз о чем я с вами говорила ранее, это светильники с универсальным монтажом. То есть в комплекте поставки к этим светильникам идут, соответственно, саморезы Гиппеля для стандартного накладного монтажа, и в том числе здесь еще дополнительно идет рамка с ушками для встраивания монтажа. То есть при покупке вы уже сами можете определить, как вам удобнее их установить, что тоже очень удобно. Светильники с дополнительной подсветкой, помимо основного источника света, где у нас выступает лампа x 53 также внутри корпуса вмонтирован светодиод. Соответственно, когда вы включаете этот светодиод, у вас образуется красивый рисунок на потолке за счет того, что на корпусе светильника имеются декоративные прорези. Всего у нас 4 вариации рисунка, цвета у нас белый и черный. Преимущество этих светильников в том, что вы можете включать либо лампу отдельно, либо же только подсветку, либо же все вместе. Соответственно, один светильник да, у вас имеет целых три режима использования. И вы можете уже регулировать в зависимости от настроения и так далее. Так, Данные светильники они здорово подойдут для установки в длинных помещениях, в колах, в том числе и в гостинах, и в других помещениях. Следующая группа светильников это также накладные светильники, но уже с патроном гу GU-10. Корпус светильников также изготовлен из алюминия. Патрон под лампу mr 16 ГУ-10 у нас изготовлен из керамики. Разные вариации, модели, которые тоже у нас представлены и в качестве и круги, и квадраты. Разные длины, диаметры, которые сочетаются между собой и также здорово компонуются с другими нашими позициями. Чуть позже также про них поговорим. Поворотные светильники под лампу ГУ-10. В чем особенность ML 180? Да? У нас, получается, с вами фиксируется корпус на потолке. Корпус, само, Точнее, не корпус, извините, задняя часть светильника фиксируется на потолке, а сам корпус светильника, помимо того, что он ходит по диаметру нашей базы, так сказать, закреплен на потолке, в том числе вы можете регулировать угол освещения, наклоняя корпус светильника и направляя в ту сторону, в которую вам нужно. Помимо использования на потолке, также можно применять в качестве настенного светильника, тоже здорово и стильно выглядит. И ML-179 классическая модель, здесь у нас поворотная только средняя часть. Вы направляете угол света в необходимую вам сторону. Светильники также у нас имеются под несколько источников освещения, по две, по три лампы. Их можно уже использовать в качестве люстр да, и двух так, светильники по две лампы или под одну уже в качестве подсветки либо акцентного освещения. Имеются разные формы, корпус изготовлен у нас из алюминия, керамический патрон в комплекте. И светильники под другие виды ламп, это лампы g 53 на одну, на две, на три лампы, и также светильники с токолем е 27 Корпус светильника из металла, а плафон у нас сделан из стекла. Очень красиво они светятся, выглядят во включенном виде за счет того, что стекло подсвечивается. Смотрится очень здорово. Подходит во все интерьеры, на самом деле, даже вот в деревянных домах смотрится тоже очень сильно. Светильники, помимо того, что у нас есть светильники под лампу, также у нас есть светильники уже со встроенными светодиодами. Отличная альтернатива для тех, кто хочет заменить быстро светильники, например, если у вас нуль точные светильники, и вы решили сделать акцентное освещение и добавить вот такие вот бочонки. Первая модель, она идет с двумя источниками света да, на основании, и корпус светильника тоже имеет светодиоды. Другая часть, у нас только в корпусе светодиоды на основании ничего нет. Так, разные вариации. Углы освещения. Угол освещения в светодиодных моделях у нас идет от 35 до, 100, до 120. Соответственно, здесь вы уже сами можете выбирать, какой вам нужен свет. Либо это полноценный свет, тогда это 120 градусов. Если более акцент, то 35-градусные светильники также есть в нашем ассортименте. Также светодиодный светильник, который можно использовать в качестве люстр, да, на три источника света, либо два источника света. И также как акцентное освещение отлично будут смотреться. Далее мы с вами переходим к светильникам накладным, уже полноценные наши люстры, хорошо нам известные. Первая модель, которую мы с вами рассмотрим, это al 5777 поступили к нам в прошлом году. Для наглядности давайте посмотрим видео, потому что именно в видео здесь отрежены основные моменты, которые хотелось бы подчеркнуть. Помимо того, что светильник имеет базовые опции, всех светодиодных светильников с пультом. да, Это регулировка яркости, выбор цветового режима. Также есть здесь статичные РГБ режимы которые вы наверняка уже видели, встречались с ними неоднократно. Помимо всего этого, здесь есть уникальная функция, такая как динамичные режимы. Всего 7 динамичных режимов, и внутри каждого из режимов вы также можете контролировать скорость. То есть регулировать скорость, как вы видите, у нас показан пульт, да, и с помощью нажатия на букву «С» вы регулируете скорость переключения. Отличный вариант для детских комнат, для гостиных. Также здесь имеется таймер отключения, соответственно, можете включить какой-то более плавный перетекающий режим, успокаивающий, и поставить, например, таймер отключения в детской, отличный вариант. И он у вас через, через полчаса будет отключен. Максимальная квадратура, которую может осветить этот светильник, это 18-20 метров квадратных. Мощность его 60 Вт. Следующая группа светильников. Здесь у нас уже более не классические, а наоборот, минималистичные стильные модели, которые у нас включены в серию ABC Art. Мощность их от 72 до 100 Вт. Оптимальная площадь освещения для них – это от 15 до 25 Вт. Накладные светильники, как я уже говорила, они разных форм, да, круги, квадраты и треугольники. Накладные светильники идут у нас в комплекте с радиопультом. В чем преимущество радиопульта? В том, что здесь у нас увеличен радиус действия, пульт пробивает сквозь стены, то есть вам не обязательно прямая видимость, все пульты уже подвязаны к светильникам к светильникам вам не нужно дополнительно что-то настраивать и как-то их синхронизировать с светильником. Это уже все сделано. А также на один пульт можно подключить несколько светильников. Это актуально для тех, у кого, например, большая квадратура, и человек решил установить два или три светильника или даже более, но хочет контролировать их и управлять с помощью одного пульта. Все это делается буквально за 20 секунд. Несколько раз нажатие на кнопку, и у вас все светильники подвязаны на один пульт. И вы управляете с помощью одного пульта группой светильников. Здорово эти светильники совмещать как вот с да, нашими новинками IL-107, 171 как продемонстрировано на фото, так и со светильниками накладными, которые идут у нас на подвесе. Серия Levitation. Очень красиво и стильно смотрится. Более нарядная, так скажем, серия – это Shining Ring. Светильники накладные поставляются в комплекте с пультом, и вы можете ими управлять, а светильники подвесные идут в по цветовой температуре 4000 Кельвинов. Можно объединять их, устанавливать в одном помещении, да, с помощью подвесов проставлять акценты, как, например, продемонстрировано на следующем слайде, где здесь показаны вариации интерьера. То есть с помощью подвесного светильника мы делаем акцент на обеденной зоне, Здесь у нас, получается, в гостиной накладной светильник установлен, на добеденной зонной также сделан акцент с помощью подвеса, а зональное разделение у нас с вами сделано с помощью точных светильников. Так, переходим к следующей группе. Это точные светильники, как раз мы про них поговорили буквально только что. И в нашем ассортименте есть как накладные модели, так и Начнем с накладных. Корпус светильника изготовлен из металла. Помимо единичных коробов у нас также есть оптовые короба по 10 штук. Все необходимое для монтажа уже включено в комплект поставки. Устраиваемые светильники. Здесь хотелось бы сделать акценты на наших преимуществах. Первое и очень важное. Термокольцо со всеми светильниками у нас поставляется в комплекте, даже в оптовых коробах. Термокольцо актуально для потолочных организаций и также для тех людей, у кого подвесные потолки. За счет того, что ушки крепления установлены непосредственно в самом корпусе светильника, мы получаем минимальное запотолочное пространство. Как раз на фото да, у нас продемонстрировано, что за потолком у нас будет пространство в два раза меньше, чем у налогичных моделей, представленных на российском рынке. Для светильников с подсветкой мы используем надежные комплектующие, которые нам обеспечивают бесперебойную работу подсветки. А также сзади на пластиковой коробочке, которая как раз-таки сохраняет наш драйвер в целости и сохранности, имеется вентиляционное отверстие. Через эти вентиляционные отверстия выходит горячий воздух и, соответственно, наши комплектующие не перегреваются. Подсветка будет служить долго. Вариации светильников, да, когда у нас и белый матовый, черный матовый под разные виды лам, MH16 и GX53, их можно объединять, либо же использовать какой-то один вид. Что еще важно? То, что В нашем ассортименте разные виды материала. У нас есть и пластиковые светильники, и светильники из стекла с разными вариациями узоров внутри. Светильники из акрила с накладками металлическими, светильники из стекла матового, да, в том числе трехслойного, и светильники из прозрачного стекла с зеркальным основанием. У нас в ассортименте три вида подсветки, это 4000 кельвинов, 6400, как раз таки она продемонстрирована вот в правом углу CD4021, и подсветка РГБ. По светильникам под лампой М16 здесь можно сакцентировать внимание на том, что все светильники под лампой М16 у нас имеют удобный монтаж, и в том числе очень удобно менять лампу, потому что лампа всегда у нас меняется с передней части. То есть даже светильников вот таких вот красивых и ДЛ-2901 на него сейчас хочу обратить ваше внимание: в правом углу он представлен: да, у нас просто откручивается акриловая чашка, и вы с легкостью можете заменить лампу что быстро, легко и удобно, и с этим справится любой человек. И завершающая группа сегодняшнего вебинара – это светильники настольные. Так как школьный сезон приближается, то давайте я вам напомню, что же входит в ассортимент. Итак, классические светильники на струбцине. Корпус изготовлен из металла, патрон нас керамический. Это классический патрон Е27. Все остальные светильники в нашем ассортименте, они светодиодные, с регулировкой яркости. В некоторых светильниках это 4, 4 уровня яркости, в других 3 уровня яркости. Цветовые температуры 4000 кельнов, либо 6400. И также у нас есть светильники, которые пришли к нам. ну Это новинка 2021 года, светильники с беспроводной зарядкой. В чем их преимущество? В том, что здесь у нас светильник помимо беспроводной зарядки также можно заряжать через провод, если вдруг у вас не поддерживает телефон беспроводную зарядку, либо же вы сразу можете заряжать два ваших устройства, что максимально удобно. Основные преимущества именно по светильникам с беспроводной зарядкой в том, что адаптер, который входит в комплект поставки, он рассчитан на максимальную работу всех функций. То есть у вас работает светильник на полной мощности, полная яркость, у вас работает беспроводная зарядка и в том числе проводная. То есть адаптер рассчитан, что все функции будут использованы, ничего не будет урезаться, потому что, к сожалению, бывает такое, что адаптер иногда прикладывает недостаточно мощности, и, соответственно, какая-то из функций урезается. Здесь мы эту проблему решили, положив в достаточной мощности адаптер. Так, если у вас были какие-то вопросы... Надеюсь, все получили ответы. Итак, что ж, приступаем к нашему розыгрышу. Как я вам говорила в начале, да, что очень важно внимательно слушать, так как по окончанию у нас будут ä, разыгрываться три настольных светильника. Итак, первый вопрос, который я вам хочу задать, и первый, правильно ответивший в чате, да, он, соответственно, мы увидим его, назовем имя с помощью которого он зарегистрировался в системе Zoom, и после вам необходимо будет выслать данные моему коллеге Александру Енилину, ваши контактные данные и адрес, на который нам необходимо будет отправить настольный светильник. Повторюсь, у нас три светильника, три вопроса и три победителя. Итак, первый вопрос, на который вам необходимо ответить, из какого вида материала изготовлен корпус светильников серии баррел, бочонки, которые у нас тут под разные виды ламп? Алюминий, да, все правильно. Так, подождите, первый был у нас… Секунду. Так, пользователь. Так, Александр, я, к сожалению, не вижу. Александр, вы увидели? Все. Первый пользователь, который написал правильный ответ, это был в 11.27. У меня, к сожалению, не отображается ваше имя. Я жутко извиняюсь, но я его не вижу. С вами свяжется сейчас мой коллега, и вы с ним уже свяжетесь и обсудите, как именно вам будет выслана лампа, предоставите адрес и контактные данные. Итак, второй вопрос. Что всегда входит в комплект поставки к точным светильникам под лампу GX53, в том числе и к оптовому коробу? что всегда входит в комплект поставки. Кольцо. Кольцо. Первый ответил у нас Михаил. Поздравляю вас, Михаил. Александр сейчас с вами свяжется. У нас уже есть два победителя. Соответственно, последний приз, который мы разыгрываем, и финальный третий вопрос. Итак, надеюсь, что вы запомнили, этот момент был озвучен. Преимущество блоков питания от Ферон. В чем преимущество? IC-драйвер, правильно, IC-драйвер. И, соответственно, наши светильники будут работать при любом напряжении, даже если оно будет пониженное или повышенное. Дмитрий Милана Барнаул получает третий приз. Так, ну что ж. Наш вебинар подошел к концу. Спасибо вам большое за активность, за участие. Надеюсь, вам было интересно, вы узнали что-то новое о нашей продукции, о наших преимуществах, и это было полезно для вас. Напомню вам, что у нас также имеется телеграм-канал, где мы освещаем наши новинки. Так что подписывайтесь. Вот наш телеграм-канал. Если вдруг кто-то не знает, надеюсь, что вам удастся <с> сосканировать QR-код. Все, спасибо вам большое, всего доброго, ждите призы, кто их получил. До свидания.